Всем добрый день, меня зовут Елена Гнатюк, я с Украины, с города Киева. Я подписалась на систему Форсаж и очень довольна этой системой, потому что она дает новые возможности зарабатывать в интернете. И еще мне Форсаж сделал просто новогодний подарок, продлил действие Форсажа на целых три месяца. Я очень им благодарна. Также приглашаю всех к сотрудничеству в системе Форсаж, потому что это новая, уникальная система работы в интернете. Это позволяет новым методом зарабатывать деньги, и причем очень хорошие деньги. Поэтому, друзья мои, приходите, и вы будете приятно удивлены, как и я. Удачи!